Привет, меня зовут Николай Ившин. Сегодня мы в гостях у Александра. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Поговорим о том, как запустить квартиры посуточно. Саша расскажет про себя. Сколько сейчас у него квартир, сколько он запускал, сколько у него сейчас осталось. Мы находимся в одной из квартир. Я сюда прилетел и Саша подарил мне сколько два дня два дня в подарок. подарок. Обязательно смотри этот видео до конца. Мы подарим тебе подарок от Александра личный. И я тоже от себя сделаю кое-какой подарок. Поехали. Сколько сейчас квартир? Сколько квартир запускал? Как вообще пришел к этой штуке? В данный момент у нас 45 квартир управлений. То есть мы полностью с нуля берем находим объявление договариваемся с собственником, подготавливаем ее, фотографируем и начинаем сдавать. За все время запускали 51 квартиру, то есть ну, 6 по разным причинам отвалились. То есть у тебя было 45 квартир, делим на 51, угу. а Саша выдает конверсию с запущенной квартир 88%. Вы вообще занимаешься этим 5 лет? 6. Искали сначала разные варианты. Ну, хотелось недвижимостью заниматься, хотели что-то купить, там, разделить. Большое, да, ну, потекаем там на 50 лет, и, соответственно, сдаешь и не паришься. Ну, что-то нам не понравился вот такой вариант бизнеса, и где-то услышали про посуточную аренду, где-то кто-то рассказал, где-то кто-то подсказал, соответственно, сами изучили этот вопрос, и запустили первую квартиру, пошло, вторую, ну, и как-то более-менее одно за другое, и потихонечку разбились, до этого уровня. Ну, в общем, тема такая. Берешь вот эту квартиру, она находится на улице Казанской, 23. Это самый центр, и здесь, в принципе, до Эрмитажа близко, там... До Эрмитажа. Все в шалевой да. доступности. Да, и где-то здесь еще есть дом Раскольникова, где он упанул эту бедную бабушку, да? Ну, как предполагают, да. Есть. Здесь Достоевский писал эти штуки. То есть у тебя квартиры, так скажем, заточены для туриста. Есть специфика туристическая, что летом у тебя а ценник выше и полный загруз, например. А есть какие-то ну, месяца, когда ну, ценник ниже. Вот я сейчас, например, фигнал не сезон. Ну, в основном, да, месяца заработка, если брать квартиру центра, то они в основном летний сезон. Есть, в принципе, квартирный долг в центре, есть в спальных районах. Там примерно заработок стабильный по году. Mm -hmm. То есть, это, в принципе, как я могу сказать, с Москвой сравнить, да, это там более-менее стабильно, там нет такого ярко выраженного туристического сезона, как у нас. Да, но это как раз касается вот локаций, спальные районы. Там, ну, в принципе, с мы работаем по всему Питеру они в целом, они также могут сюда приехать там, и жить здесь 2-3 недели, месяц. А суть такая, если ты занимаешься квартирами в Питере или в каком-то курортном городе, то можно десертифицировать на туристические места и на, ну, на районные спальни, да, где приезжает командировка. Куда-то приезжают туристы. Либо на лечение приезжает какое-то определенное там, медицинское учреждение, либо как у нас там есть все локации, где приезжают и код со всей России. Есть Питер и в Москве в основном, не знаю как по России, где то это развито еще, но, насколько я знаю, Питер просто это дешевле, а качество как бы не отличается. Mm -hmm. Поэтому приезжают сюда и все радуются, отзывы пишут, что вот, спасибо вам большое, хотя там ну, обычные квартиры, спальный район, как в Челябинске у вас. Ты был в Челябинске? Ты рассказал. У тебя было очень много таблиц, очень много там, вещей, которые ты и так Вот И я тебе, получается, внедрил таблицу по украинскому учету. Ты сейчас можешь видеть в разрезе квартиры, в разрезе районов прибыль, сколько где денег. У тебя кошельки часто не сходились, были проблемы с распределением. На запуске было стало. Ну, какие плюсы, там, какие минусы. А -а -а нет, расскажи только плюсы. <смех> и тут ты сейчас начнешь. <смех> Начну с того, что я, в принципе, узнал, что такое финансы. Какие-то термины да, для меня были, ну, зачем это читать. Или, к примеру, оплачивал интернет в этой квартире на год, и как бы, у меня это все расход шло в один месяц. Все остальные месяца были типа интернет не надо платить. То есть, ну, я не понимал, как э, вообще финансы распределяются. Либо там приезжал сюда, ну, например, ты приехал, да, на <смех> два месяца. И как бы я, о, крутой, я тут заработал, бабла, сейчас все потратил, а потом в следующем месяце, что делать-то денег mm -hmm. нет, нифига, ну как-то вот так. А, собственно, в первую очередь она помогла оптимизировать все расходы, доходы, да, я вижу, где там, больше зарабатываю денег, где меньше зарабатываю денег, где мне нужно, там, ну, например, здесь там, отложить да, резервы какие-то, чтобы потом закрыть эти пробелы, где я понимаю, что у меня будет, будет как бы и так хорошо, ну и можно развиваться уже к этому моменту. А компания, вот, например, ну ты мог ее там как насетка, например, за деньгами следишь, но все равно, когда он тебе беспорядочный, ты больше внимания этому уделяешь? Чтобы книги там еще что-то, касс там сходились. Ты ну, больше времени вот, чисто на перецонку утратил в плане денег? Или, ну, как бы, вот, что поменялось? Да, в принципе, в контроле в плане там не сильно у меня что-то поменялось. Все, можно тогда. Почему я взял квартиру? Тут офигенная ванна. Просто житель Петербурга купил себе такую ванну и начал сдавать квартиру. Но это не себя купила, а вы просто хотели себе взять. А давайте переснимем, еще раз запишем на диване, на вопрос, что в чем тебе это помогло, или там стало легче или нет. Но сейчас ну реально проще. Да, у нас такой же контроль, но мы хотя бы понимаем, куда смотреть. Даже что касается администраторов, я могу в каждый кошелек посмотреть, сколько у каждого администратора денег на данный момент. А так, как мы отслеживали? Так, подожди. Вот оно, вот оно, вот он, серый кардинал, видимо, цифры, показатели. Для этого, кто сейчас снимает Александр, ни хрена не изменилась по <свят> Смотри, ты, получается, была связана с таблицами, да, ты их вела э, в каком-то виде, ну, помогала мужу, получается. Ну, скажи что поменялось там, в плане контроля, в плане там, показателей. Я занимаюсь контролем именно персонала. То есть у нас администраторы полностью связаны с деньгами, они занимаются заселением, то есть у них постоянная наличка. И когда появились кошельки у каждого администратора, я стала четко видеть, сколько денег у кого на руках. То есть раньше это был ну, целый геморрой отслеживать. Угу. То есть сейчас, сейчас я четко вижу. Было проблематично вести кошельки администраторов, да? Там, если бы было больше еще квартир, естественно, проблем было больше. Конечно. А нет. если сейчас мы добавим квартир, в принципе проблем не будет, то есть это есть. такой вопрос масштабирования, ну даже такой психологически-личностный, да, когда ну, ты не можешь все ну, контролировать да, тем способом, который был для этого. По сути, ваша компания подготовлена для еще большего масштабирования, чтобы не запутаться в финансах ну, компании, да, чтобы там было все четко, вам все платили. Те же самые залоги, которые мы сейчас обсуждали, да, когда вам платят залог или не платят, это нужно поднять в таблицу, посмотреть. и Конечно, слово там выяснить, да, там да. какой-нибудь менеджер заселял. Плюс видно сейчас там сколько оплаты, ну, идет поступает оплата на Яндекс.Казу, сколько налички. То есть все полностью мы видим. Вот, Но ну, у вас еще много всяких каналов. каналов. И расходов, и из какого канала что пришло, какой выгодный канал. там. Да. Тебя смотрит Саша, точно такой же, как ты, только еще не внедрил учет. У него есть куча таблиц. И он говорит: ну, у меня есть таблица, вот. у него есть, например, какая-нибудь там 1С, Excel, может, там девочка какая-нибудь ведет, которая постоянно не сходится. Там приходят деньги там, в сезонные месяцы, и он там шикует. Вот. И мыслит вот этим месяцем, что все хорошо. А когда у него все плохо, он предпочитает даже самому себе не признаваться, что ты прям ему скажешь. Посоветую. Посоветую просто написать корень. И он расскажет, как твой бизнес работает и где, на что тебе нужно обратить внимание, и реально поможет. Да, это пришло не сразу. Первые полгода, то есть я просто что-то там меня заполнялся, я ничего не понимал, что там происходит. Я как бы понимал, для чего это, куда что должно идти, но я до конца все равно не понимал, как ей пользоваться. Окончательное понимание мне пришло через год, когда я уже ну, видел всю картинку за год, всю статистику, и я знал, да, куда, на что обратить внимание да, вот. и как ее применять именно в бизнесе. Денег больше стало. Больше тревоги, там сомнения, какие-то вещи там. Планы. Ну я могу прогнозировать сейчас. Раньше, опять же, я занимаюсь там контролем администраторов. Uh -huh. Мы занимаемся закупками хост средств, также что-то они покупают, приобретают. Я раньше, да, там в табличке Excelовской вела по каждому администратору, сколько бумаги куплено, сколько мыла и так далее. То сейчас, да, я могу сделать, посмотреть. Сколько там за квартал, сколько за месяц, сколько за неделю и по каждому администратору? Ну, в конечном итоге, что ты можешь посмотреть, что не дофига ли какой-то администратор покупает да. там шампунь. А если он дофига да. покупает, то значит он ну как бы сам этим шампунем еще моется, скорее всего. Как часто у нас утюги горят в определенной квартире? Как часто горят утюги в определенной квартире? И что получается? Было разбито 4 телевизора, из за три заплатили сами гости. То есть всего лишь было куплено один телевизор. За 6 лет. Благодаря таблице, учет Благодаря, не знаю, с вашей сладости. работе, наверное, потому что приезжают люди из региона, которые не очень культурные, но они приезжают в культурную столицу. Ну, просто одни не признались, а потом это выявилось, что окажется разбит. Да, напишите в комментариях, у кого сколько телеков разбито из других регионов, я думаю, чрезвычайно ставите 100. По развитым телевизорам, не вернувшись Если у тебя подобный бизнес, или ты хочешь открывать такой же бизнес по аренде квартир, ну, неважно, в каком городе, А я договорился с Сашей, что он может провести консультацию, рассказать, как выглядит учет, как на персонала, администратора, ну, в общем, всю свою кухню внутреннюю. Для этого тебе нужно написать в комментарии, почему именно тебе, Саше я дам ссылку на это видео, и он выберет лучший комментарий. И обязательно с тобой свяжется и придет эту консультацию. От себя я дарю файл МДС. По ссылке к этому видео ты сможешь его скачать. Приезжайте в Питер. Приезжайте в Питер. Да, тут очень много красивых мест. Вот, приехали зимой. Есть что поделать зимой, есть что поделать летом, конечно же, да. Там. И вот в межсезоне осень и. Ясно. Итак, мы пробыли в Питере неделю, я здесь сделал личную встречу, мы с Сашей поговорили, да, знакомым с спитерскими ребятами, обязательно подпишись на этот канал, поставь лайк этому видео, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, переходи на канал, там очень много полезного видео про финансы и про их управление.